Ну, пацаны, спортсмены тоже идут. <сélок> <сélок> Поздоровайся с подписчиками. Передай привет СПАЛАНГАРДу. Привет! Меня зовут Влада Четырый ГЛИ. СПАЛАНГАРД будите смотреть, пацаны? Да. СПАЛАНГАРД, давайте. По. Сейчас будете снимать, это, заселок, будет свидетелями. МАНГАРС, да. МАНГАРС, да? НЕТ! ЭТО СПАВАНГАР! Заебался бухать надо блять, уже спортом заниматься нахуй, ч за хуйня блять? О, о, о, блять! Опять бухать походу надо! Чё тоже споткнулся? Да брат, ебать! А вот этого спортсмена я уже давно знаю, он здесь уже давно ебашен. Сенсей, обучите меня, пожалуйста, я хочу получить урок. Иди, иди нахуй, сука. Сенсей, ебать, как мне научиться подтягиваться? Обучите меня, пожалуйста, не могу вообще. Вот одну руку вот сюда. А, ебать. Вторую руку вот сюда. А, ебать. Да, подтягивайся. Да, не получается. что Ебать! Сенсей, вы предали мне сил. Я благодарю вас за эти навыки. Спасибо. Иди нахуй. Это я не знаю, что это. Как он это сделал? Сенсей, пожалуйста, можете меня обучить? Хорошо, я научу тебя. А, сенсей, что мне делать? О! как вы это сделали? Пиво. <звук> сенсей. Получается. Да, помогите мне, пожалуйста. Я не умею. Что? не давай! Ухуя! Итак, мои дети, кто первый забросит мяч на это кольцо, получит часть моей силы. Я готов, сенсей, Я не знаю, но бог как? решит, кто будет первым. <свист> <свист> Неее! Нет! Не! Ты, Ты поверишь на мой. Начинаю в вот этой игре <свист> <свист> Блин! Что-то не пошло, ебать плохо, изибу. Да ты ни к чему, ты ни на что не способен. Блять. Ебать, я выигрываю этой битве. Сука. Ты, ты меня вынудил, я, я вынужден применить запретный прием. <свот> Я смог! Нет, как он это сделал? Это запрещенный прием. За что, сука? Нет. Сенсей, я забросил ее. Я удостоен части вашей силы. Иди ты нахуй.